Первая привычка, которая разрушает вам жизнь, это говорить, у меня нет времени. Да, понятно, что вы занятой парень, но в реальности у вас времени, как и у всех остальных. И вы делаете выбор, и тем самым показываете, что это не ваш приоритет. Тогда почему бы просто так и не сказать? Я отвечу вам. Если так говорить, то это будет звучать очень грубо. Особенно если это касается вашей девушки, которая хочет с вами увидеться за ужином, на который вы ее звали, но вам куда важнее провести еще пару часов в офисе. Поэтому у вас нет на это времени. И вот почему эта привычка разрушает вам жизнь, потому что вы не искренни с собой. Потому что если бы вы не сказали, что это не ваш приоритет… Да, это звучало бы грубо для ваших родственников, друзей. Когда вы делаете выбор в пользу того, чтобы посмотреть телевизор или заниматься тем, что вы делаете, вы должны вести отчет перед собой за свое время. И хватит отмазываться, что у вас нет времени. Просто выделите время на то, что по-настоящему имеет значение. Следующая привычка, которая разрушает вам жизнь – вы обвиняете всех вокруг ваших неудачах. Да, плохие вещи случаются с хорошими людьми. Вы хорошо справились с работой, но вас вдруг уволили, потому что вы попали под сокращение. Погода, с ней вы ничего не можете поделать, это метель или ливень, и вы разбили свою машину. Да, многие вещи вам не подконтрольны, но ваша реакция и то, как вы поступите, вы можете это контролировать. Вот в чем дело, каждый раз, когда вы отпускаете контроль, говорите, что это не ваша вина, и перекладываете ее на других, что отпускает возможность к изменениям, чтобы развиваться по тому пути, по которому вы хотите. Вот что я хочу обозначить, господа. Не важно, что случается с вами, важно то, как вы на это реагируете. Потому что мы все сталкиваемся с проблемами, кто-то из нас проживает куда более трудные времена, чем он ожидал. Но суть в том, как вы справляетесь с этим. Станете ли вы бриллиантом, который закаляется температурой и давлением, или вы будете просто кусочком угля, который исчезнет. Я думаю, у вас есть все, что нужно. Все заключается в том, как вы справляетесь с ситуацией, как вы справляетесь с ударами и становитесь сильнее. Итак, следующая привычка, и я сам попадал под нее – это растягивать утро. Лично в моем случае было вот что. Мой зал закрылся, и у меня появился дополнительный час. И вместо того, чтобы тренироваться дома, дома у меня нет тренажеров, я подумал, что могу отвечать на письма по утрам. Но правда в том, что это не самое лучшее использование моего времени. И я понял, что я начинаю погружаться слишком сильно и заниматься микроменеджментом проектов до того, как на это взглянули управляющие из моей компании. Тогда мне пришлось пересмотреть свое утро и разобраться, что означало для меня успешное утро. Оказалось, что это высокопротеиновый завтрак, 5 яиц на завтрак. Я принимаю душ, бреюсь, на это уходит 30-45 минут. И вот я уже готов для того, чтобы отправиться в офис. Идеально ли моя утренняя рутина? Конечно нет, еще ведутся работы. Это я понял, прочитав все эти книги по эффективности. Дело в том, чтобы делать шаги в верном направлении. Одно небольшое улучшение в день, и со временем они накладываются друг на друга, что приводит к серьезным улучшениям через год. И если вам интересно узнать, какие книги я изучал, чтобы сделать сегодняшнее видео, это «Переключайтесь» от Чипа и Дэна Хиз, «Найди время» от Кнаппа и Ирацки, «Власть привычки» Чарльза Дахига и книга «Атомные привычки» Джеймса Клера. И пока мы не перешли дальше, расскажем о привычке, которая точно не разрушит вашу жизнь, а наоборот сделает вас лучше. Это привычка читать. Но, к сожалению, очень многих действительно стоящих книг просто нет на русском языке. Именно поэтому мы запустили наш новый проект Undercover, где мы делаем обзор ключевых идей из книг, которые не опубликованы на русском. Не ограничивайся только бестселлерами, которые есть на русском. Оформляй подписку на Undercover и получай знания со всего мира, которые раньше тебе были недоступны. Ссылка в описании. Следующая привычка, которая убивает ваш успех, она будет звучать больно, но вы слишком много слушаете людей, которых вы любите. Вот что я имею в виду, на улице холодно, идет снег и ветер. Моя жена мне говорит, не выходи на пробежку, останься дома, посмотрим фильм. Да, это трудно, но я хочу сохранить форму. Иногда надо делать наоборот, потому что они не понимают, какие у вас цели. Я люблю свою жену и детей, но… У них совершенно другие приоритеты. И не потому, что они против меня, просто у них свое видение. Моя жена хочет, чтобы я был рядом, потому что она знает, что я сделаю попкорн для детей, что они прыгнут на меня, а не на нее, поэтому она сможет посмотреть фильм. Я понимаю, к чему она так говорит, но суть в том, что вы должны придерживаться своего мнения. Я просто съезжаю на юморе и говорю жене: О, на улице очень красиво, всего минус 5 и легкий ветер, так что у меня будет прекрасная пробежка. Поэтому я одеваюсь и выхожу на пробежку. Конечно, вам надо проявлять любовь к людям, которые вокруг вас, но в то же время вам надо делать то, что надо вам. Говоря о телевизоре это уже следующая привычка. Телек, YouTube, экраны. Вы понимаете, о чем это я. Мы тяготеем к этому. Мы не любим, когда нам скучно. Вот в чем суть. Когда вам скучно, это нормально. А вот что лучше, так это делиться с другими тем, что вы хотите сделать. Лично я не люблю телек, и своим дочкам я говорю, давайте лучше пойдем в бассейн. Обычно мы ходим вечером, и это занимает примерно 2-3 часа времени. И девочкам нравится ходить в бассейн. И на мой взгляд, это относительно безопасное место, учитывая все то, что происходит. Суть в том, что когда я даю обещание им, то я не могу его нарушить. И так получается, что у меня нет времени смотреть телевизор. Подумайте над тем, почему вы проводите так много времени за телевизором или тут, на Ютубе. Да, понятно, что я загружаю хорошие видео, и мне очень приятно, когда вы их смотрите. Но что я действительно хочу, это чтобы вы стали тем мужчиной, которым мечтаете быть. Давайте перейдем к следующему пункту. Вы проводите слишком много времени в телефоне. И это заслуживает отдельного пункта. Первым делом, что надо сделать, сам так делаю, это надо его отключить. Да, знаю, люди сходят с ума, когда не могут до меня дозвониться, но для меня это не самое главное, потому что я тогда могу сфокусироваться на работе, и меня не отвлекают уведомления о сообщениях и письмах. Понятно, если ваша работа в телефоне и вы к нему привязаны, но для многих из нас это не так, мы просто держимся включенным, и все эти сообщения, уведомления, Facebook и прочее врываются к вам и разносят в щепки вашу возможность сохранять фокус. Следующий пункт, если слегка касался его выше, когда говорил о пробежке, многие из нас очень не любят покидать комфорт. Понятное дело, вы хотите посидеть на диване, расслабиться. Но если вы научитесь принимать отстой, это я научился в армии и даже начал получать некое удовольствие от того, когда попадаешь в не совсем приятные ситуации. Но зато я таким образом могу выделить себя из массы. Да, на улице холодно, минус пять, но у меня есть перчатки, шапка, баф на шее термобельё. Так что вполне приемлемо. И как только ты начинаешь, а это уже следующий пункт, это начать. Прокрастинация. Это привычка, которой мы все страдаем. Надо сделать всего один шаг. Лично я не люблю чистить зубы нитью. Но мой зубной врач сказал, что каждый зуб, который я не чищу ниткой, я потеряю. Поэтому их надо чистить. А я хочу сохранить зубы. Поэтому мой врач мне рекомендовал начать всего с одного зуба. Потому что, когда ты почистил один зуб, то очень просто перейти на второй. То же самое с отжиманием или подтягиванием. Сделай один. Никто не заставляет делать кучу раз. Если говорить о чтении книг утром, не надо читать всю книгу сразу. Прочти одну страницу считай одну минуту, вы ставите планку очень низко, чтобы дело, которое вы хотите начать, не занимало больше двух минут. Так это может стать привычкой. Дело в том, что когда вы начнете, то вы войдете во вкус и уже выполните все, что вам надо. Следующая привычка, которая убивает ваш успех – это изоляция. И я попался на это немного в этом году. Думаю, многие из вас попались, потому что были ограничения на путешествия. Конференции отменились, я раньше ходил на конференции каждый год. Мне нравится встречаться и взаимодействовать с новыми людьми, но этого не было так много в прошлом году. Что же я делаю, чтобы это исправить? Я присоединился и создаю группу единомышленников. Это когда ты выбираешь, куда присоединиться, или если сам создал, то выбираешь, кого пригласить, так даже лучше. Но в итоге вы окружаете себя людьми. Да, это зум и видеоконференции, это не живое общение, но как минимум это начало, потому что вам надо быть в окружении людей, которые думают как вы, и это не обязательно бизнес. Это может быть что-то личное, например, если вы любите комиксы или вам интересно, что происходит с «Игрой престолов», тогда создайте свою группу, где вы будете обсуждать, что происходит. Это лучше, чем окружить себя никем. И так поступили многие. А вот что происходит с мозгом на изоляции. Он уменьшается, он не обменивается мыслями с другими людьми и не слышит теории, которые он никогда не слышал ранее. Найдите свою группу и будьте выборочны с тем, с кем вы общаетесь. Но обязательно так сделайте. Потому что если у вас в окружении нет друзей, людей с похожими интересами, которые открывают вам горизонты, то ваш мозг, господа, он становится меньше. А нам этого не надо. Следующая привычка, которая разрушает вашу жизнь, это становится только хуже и хуже, и я не вижу, чтобы были улучшения, так что вам придется контролировать ее. Это сравнивать себя с другими. Инстаграм, Фейсбук. Мы смотрим на наших одноклассников, у них хорошая работа, крутая машина, красивая жена и много детей. И да, мы тоже так хотим. Потому что вы только что расстались или потеряли работу, а у этого парня есть все, а у меня нет ничего. Очевидно, что я неудачник. Если вы так делаете, и ваше счастье зависит от вашего сравнения себя с другими, то, господа, вы никогда не будете счастливы. Потому что чего вы не видите, так, например, что этот парень думал о суициде. Он на самом деле несчастлив, жена контролирует его, и он мечтает покончить с этими отношениями. У него нет связи с детьми, он ненавидит свою работу, вы этого не знаете. И если вы строите свое удовольствие от жизни, основываясь на том, что вы видели, то вы никогда не найдете места в жизни, где вы будете испытывать. Счастья. Господа, какое видео смотреть дальше, как насчет одиннадцати навыков, которыми должен обладать мужчина? Да, может, не каждый вам подойдет, но что это за навыки? Вы узнаете в этом видео по ссылке в описании, или кликайте прямо тут. Вот, я держу его в руках.